Поверить не могу. Привет, оператор. После фильма я, конечно, остался в процессе. В процессе изменения образа жизни. Этот процесс не остановился, когда остановились съемки. Этот фильм изменил мою жизнь. Я 100% веган, поэтому я чаще готовлю. Я на этом помешан. Никогда бы раньше не подумал. Я готовлю с капустой кали. И я все больше пытаюсь использовать натуральный You know, вкус растений Я их не варю, не перегреваю sure Конечно же like я ем продукты Гардеин Я люблю Гардеин Здравствует Гардеин На днях я купил florets, эти веточки брокколи Открыл пакет Чем-то там занимался и начал их есть like, you know, Смотрю телек TV, и ем, ем Пакет закончился Вот так, понимаете, что это значит? Это бессознательно уже Это образ жизни он вошел в привычку. На Фейсбуке у нас есть постоянный чат группы парней, которые живут за городом. Иногда приходят сообщения, где они спрашивают меня well, о том, как поступить в той или иной ситуации. So это, это интересная kind of роль. Я uh, об этом думал тогда, что стану таким человеком. Сейчас я не один, у меня есть so, девушка, friend, она веганка на 95%. Она новый человек на этом пути. Это очень важно для отношений. Важно жить в таком доме, где мы готовим вместе. Это облегчает жизнь. К тому же вы будете разделять некоторые основные убеждения, что тоже немаловажно для любых долгосрочных отношений. Да, воспитание. Это номера моей машины. Ставьте их сюда. Вставьте. Знаете, мне часто сигналят. Но все потому, что я ужасный водитель. Но все равно я же жестикулирую. Да, вегановоспитание. А они мне средний палец в ответ. Большинство знает, что теперь я живу в Калифорнии. Я не в Лос-Анджелесе. Все думают, что я в Лос-Анджелесе. А я в сонной Северной Калифорнии проживаю. Вернулся в родной город. Я в наследственном семейном бизнесе, это Flegels, высококачественная мебель и дизайн интерьера. Компания была создана моим company. дедом, uh, нам I'm пошел шестой десяток. Year, so. Я вырос, работая там, before задолго до того, about как узнал о законодательстве, запрещающем And труд несовершеннолетних. Это у меня в крови. При выборе материала я влияю на заказ синтетических продуктов таких как синтетическая замша, like, you know, um, многих синтетических тканей. Вы на самом деле получаете больше выбор цветов и больше возможности сочетать вещи между собой по сравнению с материалами animals. животного происхождения. И использовать их выгоднее. А технологии изготовления позволяют материалам замечательно выглядеть и быть мягкими на ощупь. Это, конечно, влияет на выбор. Если я буду продолжать этот бизнес, я полностью перейду на такие продукты Если кто-то бы спросил меня смеетесь Я бы ушел с работы месяцев на шесть и путешествовал, делая что угодно Стал бы рекламным лицом компании Гардиин, Гардиин, Гардиин вы уже пробовали куриные мини-бургеры? И так легко приготовить, они просто объедение Правда? Отвалите, отвалите, Тесла У меня рот уже болит от смеха